Всем привет! Большинство людей заводят домашних животных для того, чтобы они приносили в их жизнь позитивные эмоции, но мало кто задумывался, что когда-то они могут спасти вам жизнь. И в сегодняшней подборке я предлагаю вам взглянуть на 20 таких случаев, когда животные спасают жизни людей. В отдаленном районе на Аляске случайно загорелся дом, но из-за заснеженной дороги и темного времени суток, пожарные долгое время не могли найти дорогу к нему. И тогда им навстречу выбежала немецкая овчарка, которая привела их к горящему дому своих хозяев. Если вам не с кем оставить ребенка, вы всегда можете положиться на кошку. Этот 84-летний мужчина рассказывает, как ему помог его кот, когда он упал в душе. Он лежал там несколько часов на полу и не мог подняться из-за вывихнутой руки, и тогда в последней надежде он попросил кота принести его телефон, и спустя 5 минут телефон оказался у него в руке. Из-за роста похищения маленьких детей, эту собаку надрессировали, чтобы она их охраняла. И вот наглядная демонстрация ее дрессировки. Когда парень рассказывал, что его лошадь постоянно защищает его, ему никто не верил. И чтобы это доказать, он попросил друга, чтобы тот притворился, что нападает на него. А эта собачка поняла, что хозяйка не справляется с веслом и решила помочь ей побыстрее выгребсти на берег. Почти каждую ночь эта собака ходит проверять детей, чтобы убедиться, что они спят в целости и сохранности. Когда дайвер понял, что акула решила на него напасть и уже нет шансов на спасение, ему на помощь пришли четыре дельфина, которых он фотографировал до этого. Когда медведь подошел близко к дому, к нему навстречу выпрыгнул кот, чтобы его отогнать, несмотря на то, что он намного меньше медведя. А этот котенок так переживает за своего хозяина что постоянно пытается вернуть его руку на место если та оказалась за окном. Но не только кошкам можно доверить ребенка, собаки тоже с этим отлично справляются. А эти парни решили притвориться, что дерутся друг с другом рядом со слоном, для того, чтобы посмотреть на его реакцию. Но слон не заставил себя долго ждать и бросился на помощь другу, который кормит его каждый день. Гуляя с собакой, этой девушке стало плохо и она упала в обморок. Пес понял, что с хозяйкой что-то не так и всячески пытался ее разбудить, но поняв, что это безуспешно, он выбежал на дорогу, чтобы остановить машины для того, чтобы люди оказали ей помощь. Этот мальчик катался на велосипеде, как вдруг из-за машины на него напала бродячая собака, но все это увидела кошка и бросилась на пса, чтобы тот отпустил ребенка. А этот пес спас своего хозяина от укуса ядовитой змеи. Он заметил, как змея подползает к парню, который сидит в телефоне и не видит опасность. По-моему, кошки самые бесстрашные создания. Вот еще одна такая защитница, которая прогнала койота от дверей собственного дома. Эти две маленькие таксы пытались защитить маленькую девочку, которая спала в спальне, куда хотела пробраться кобра. Этот пес защищает маленькую девочку от ее матери, которая кричит на нее без причины. А эти собаки так сильно переживали за своего хозяина, что, наверное, у них чуть не случился сердечный приступ после того, как их хозяин прыгнул в воду с тарзанки. А эта собака решила, что ее хозяйка тонет и ее срочно нужно спасать. А на этом у меня все.